В Петербурге не утихают отголоски парламентских выборов 2016 года. Спустя год нашумевшая кампания получила неожиданное продолжение. Активисты организовали розыск участников так называемой карусели. После отсмотра 4000 часов записи камер видеонаблюдения под подозрение попали более 50 членов участковых избирательных комиссий. Якобы они незаконно выдавали бюллетени в день голосования. Масштабное расследование уместилось в нескольких увеситых альбомах. В них собрали фотографии, причастных к выборной карусели. При этом половину членов участковых комиссий комиссии удалось опознать. Заявление с их фамилиями передано в полицию. Остальные подозреваемые пока обозначены буквенно цифровыми кодами. но Мы уверены, что если будет на то политическая воля, если будет на то желание у правоохранительных органов, у правоохранительных органов достаточно много возможностей, чтобы выяснить эти обстоятельства уже доподлинно и все, все четко расставить по полочкам. Потому что, еще раз повторюсь, вот система избирательных комиссий на те карусели, которые были год назад в Кировском районе, ну, уже как-то отреагировала. Напомню, реакцией избиркома стало в том числе освобождение от должности глав о оскандалившихся территориальных комиссий.